Вы когда-нибудь слышали о гитарной компании LAC? Если еще нет, то сейчас я вам о ней расскажу. Эта компания существует с 1981 года. Ранее эти гитары изготавливались исключительно на заказ. В небольшой мастерской на юге Франции. Все инструменты этой компании выделяются ярким и красивым дизайном, на который невозможно не обратить внимание. И каждый гитарист от начинающего до профессионала найдет свой инструмент по вкусу. Привет всем, меня зовут Ян, с вами магазин Рок Ролл. Я хочу продемонстрировать вам инструмент Lac T118D. При изготовлении этих гитар дерево проходит тщательный отбор и сушку, и на протяжении всего процесса контролируется влажность. Элегантный и глянцевый дредноут с декой из массива из красного кедра и корпусом из африканского сапеля. Гриф изготовлен из дерева кая. Заметьте, накладка на гриф без инкрустации, что делает вид инструмента более дорогостоящим. Изготовлена она из дерева браунвуд. Красивая массивная голова, черные матовые колки, Черные графитовые порожки. 3D башка! Окантовка у гитары выполнена из дерева. Какой-то мутный крест. Действительно, у гитары очень эффектный дизайн. Шо, внучок, мы уже снимаем, да? Гитара с очень мягким, бархатистым и глубоким звуком. Скорее всего, этому еще способствуют струны из фосфорной бронзы, которые установлены на данном инструменте. По моему субъективному мнению, гитара устроила меня по звучанию на все сто процентов. На гитаре сразу установлены держатели для ремня с двух сторон. Это очень облегчает задачу. Гриф матовый, прикольный, очень тонкий. Играть очень круто. Приходите к нам в магазин, тестируйте различные серии этих гитар, и вам обязательно что-нибудь приглянется. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, ищите нас в соцсетях и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!